Дорогие братья, пока есть время, быстро запишу Смотрите, есть сейчас туристические визы Поэтому кто-то, вот, например, хочет приехать по рабочей визе, да, по бизнес-визе То есть себе он делает рабочую визу, бизнес-визу А семье он может сделать туристическую визу Она сроком на один год, просто 90 дней вы находитесь Потом надо выехать куда-то, в Иорданию, в Бахрейн, в ближайшее государство Египет и этот обратно заехать, выехать заехать, главное границу пересечь. Некоторые братья вот так машину брали, э, садились э, всей семейную на машину, в аренду берут машину, нормальную чтобы ходовая такая четкая машина была и вперед э, из Медины в Иорданию, с Иорданию обратно, там ночь переночует он в Иордании и все, поэтому э, вот такие варианты есть 90 дней уже спокойно по туристической визе. А там потом зияро можно сделать, пригласительную визу можно сделать там, или еще какие-то там варианты, да. А так можно приезжать уже, на собеседование пойти. В этот университет, в тот университет, туда зайти, туда зайти. Где возьмут, может быть, те, которые ждут, братья, годами. Может, мне просто нужно приехать, пройти собеседование, записаться как вольный слушатель, и все, и ходить как вольный слушатель, учиться уже, уже начать учиться. Вот такой вариант. По, по туристической визе конечно я еще буду про это говорить про туристическую визу, еще я запишу как, чего, сайт, ссылки ну вот пока вот такая информация и кстати два дня уже из Египта можно заезжать через Египет и авиабилеты дешевые вот залетели, мне сегодня сообщение скинули просто у нас много людей как бы обращаются и прилетают вот в ряд залетели люди в общем люди залетают, аль -хандульно. Из Москвы, Москва-Каир, Каир-Риад Взяли билеты по 1200 реалов. Это 24 тысячи в одну сторону 24 тысячи рублей Это дешевле, значительно дешевле, чем через Катарку, Кувейт, Другие страны Поэтому Приезжайте, давайте Хватит там сидеть, надо двигаться Надо приезжать, в аль ходить А то опять будем просто комментировать И движение не будем делать а потом, а потом кулак будем кулаки грызть, пальцы грызть. Вот, не поехал, вот не смог, вот, семью не отвез, вот, вот, вот. Пока есть возможность, надо приезжать. Закам Аллах Хайран. Хайран Джаза Суханакаллам. Да и да, нат нас на